Это, вот этот метод, этот сур, честно, я вам могу сказать, у меня не получилось ни разу сделать так. Откуда он взял вот эти вот такие мобильные ткани? Он показывает, что он необычно вот это все расщепляет, ну вестибулярно понятное, мы расщепились, и вот подтягивает. Это как бы туннельная техника получается на сосочек. И туда уж подшивает трансплантат. У меня это два раза закончилось тем, что я просто сделала вот здесь небный разрез и прооперировала так, как в первом клиническом случае. Но это для второго класса. Вы видите, да, что уже выше э, цементно-малевого соединения кон на контактной поверхности, которая... Третий класс по Тарно, я не пробовала оперировать, пока, Ну я не знаю, если я не, не ставлю себе никаких барьеров и запретов, но пока не пробовала, не знаю, будет ли в моей жизни такая история. И он тоже не дает клинических рекомендаций, на самом деле. Это то, что говорит, если только мы сосочек оперируем. Если то, что у нас совмещено, как мы вчера с вами, да, я вам показывала, когда мы оперируем э, рецессии и останавливаем параллельно этим методом виста и сосочки, и рецессию устраняем, это другая песня, там немножко другая работа. Ну что, основные прогрессические методики лечения дистрофических процессов в области имплантатов это корональное смещение. Я вам просто сейчас компилирую то, что мы обсудили. Корональное смещение всегда двухслойная методика со свободным десневым депитализированным трансплантатом или метод расщепленного кармана РАЦКЕ со свободным десневым депитализированным трансплантатом. А, у Михель там только результат, у меня операция не верхняя, или есть? А поищи, пожалуйста. Михиль, поищи, пожалуйста. Я просто я покажу. Вот такая ситуация, когда мы применяем этот карман Радский именно в переимплантной зоне. У вас нет рецессии, как таковой, но у вас есть очень тонкий биотип. И вдруг началась какая-то небольшая резорбция кортикальная, то ли она произошла уже опосредованно после установки коронки, то ли это произошло вследствие хирургического вмешательства. Вот это какая-то история произошла, и у вас сквозь Десну просвечивает виток имплантата. Часто ли вы встречаете такую историю? В данной ситуации, если вы не хотите делать корональное перемещение, к нему нет показаний на самом деле, потому что как таковой рецессии у вас нету. Но это надо решать. Решается это с помощью применения свободного десневого даяпитализированного трансплантата методом кармана. Э, вчера я рассказала, вот да. Это выглядит вот так плюс-минус вертун. Вчера мы обсудили, кто такой Карл радский Это чешский профессор-пародонтолог, который первый в свое время он был и как бы заложником, родоначальником всех тоннельных методик, потому что он первый предложил, что не надо там резать ничего, надо вот так взять, отслоить, расщепить, сделать там кармашек и туда что-то уже вносить какой-то пластический материал. Соответственно, никаких сложностей, вы расщепляете вот эту зону в области имплантата. Обратите, пожалуйста, внимание, понятно, что здесь невозможно сделать расщепление данной структуры. Это просто не, ну, технически невозможно, там настолько тонкий биотип, что вы просто спокойно полнослойно все, что там есть, отслаиваете, а боковые поверхности уходите в расщепление. вот Билатерально от имплантата вы расщепляетесь. Зачем? Для питания. Да, для питания. И туда на заводящих, опять же, по формуле «мертвая зона» на два, заводите на заводящих швах, этот трансплантат фиксируете и фиксируете снаружи прижимающим швом крестообразным. Если нет, нет, нет, нет. В области имплантата, она у вас вся просто не некротизируется, вроде. Так а мы обсуждали, мы готовим. Вот мы когда сейчас костные дефекты обрабатывали, мы же. Нет, сейчас же только что обсуждали, когда я показывала случай, вот этот вот переимплантит, где Нобель, в 12 зуб, где мы кость ставили. И что делать надо? Зачем? Для чего? А что он из кости будет у вас разнуждать? Вы что? Если у вас трансплантат будет стоять на костной ткани, он умрет. Там, но все равно же где-то он какую-то часть касается. Не касается. Он в, соедин... он в соединительной ткани находится у нас. Мы вот эти участки расщепляем. Вот здесь это расщепление, и вот здесь это расщепление. Он э, полнослойный только вот в этом месте. Там нету костей. А как вы в карман вот в этот, в туннельный, как чем-то заберетесь вообще еще? Попробуй ее. Там где на имплантате остаются они остаются, мне ни в коем случае трансплантат на кость ставить нельзя. Это вот эти э, люди, которые об этом рассказывают, этим занимаются, они... Да. да. Ну, так, нельзя, так нельзя делать, это противоречит физиологии регенерации. Это просто как бы, ну, возмутительная ситуация. Итак, мы поставили туда трансплантат, завели его на швы на вождях, на заводящие швы, да, мы вчера делали, и прижали сверху, прижимыли. Операция Саману, очень длительная подготовка, препарирование принимающего ложа, потому что когда мы работаем в условиях тонкого биотипа, это очень чисто технически там такие микродвижения поступательные, это нельзя сделать вот так пришел, шурнул туда и, и сделал, все, так невозможно так не получится это очень все такая тонкая тонкая ювелирная работа но от, ваш, от того, как вы подготовите принимающее ложе, очень много зависит это зависит выживаемость вашего трансплантата и формулу не забываем, что его размер если у вас, в чем ошибка очень частая история, у меня, все, у меня не приживаются трансплантаты, мне не приживаются трансплантаты. Я спрашиваю, покажите мне, сфотографируйте, что вы делали. Вырезается трансплантат ровно по размеру диаметра имплантата, и туда такой аккуратненькая операция, малюсенькая, он туда подсовывается, а через неделю приносит его пациент на ниточке. Мы теперь с вами договорились, что мы так не делаем. Размер, правильное препарирование и расщепление билатеральных поверхностей. И сверху обязательно крестообразный. Обратите внимание, в этом случае крестообразный шов мы проводим через межзубные сосочки. Это удобно. Вы прав, имеете право пришиваться правда сквозь межзубной сосочек при, при исполнении крестообразного шва вертикального.